Ребята, экстренное включение. Я вчера смотрю, точнее сегодня. У меня плюс два подписчика. Я только когда прихожу к маме говорю, я будущий ютубер, мое призвание в ютуберство. Короче, у меня экстренное это, включение. Я Меня вдруг замотивировало все это. И я тут же пошел снимать новое видео. Вообще, капец. Уроки по-быстрому сделал и пошел в это готовиться, ехать. Короче, встретимся, когда я уже буду на скутере. Привет, дорогие зрители. Вот и экстренное включение. Из прошлых видео я узнал, что... Лучше больше ракурсов снимать. Так что... Так, машина едет. Все, проехал. Так, дальше продолжаем говорить, короче. Из прошлых видео я узнал, что... Лучше менять ракурс съемки поэтому в этом видео в ракурсов будет больше я буду наклонять камеру иногда на скутер иногда просто вперед сегодня ну, настолько необычный день насколько это может быть Блин, что-то машин много ладно сюда так мы поехали Так нарушили чуточку правила, так нельзя было, но кто что-то заметит. Ой, шлемак упал. Сегодня, короче, будет новая местность, так что видео обещает быть интересным. Из прошлых видео я еще вычел, что микрофон... где должен просто это находиться микрофон. Так, давайте сейчас здесь газанем я. Чуточку камеру сейчас наклоню вверх. Вот, теперь вы будете видеть просто дорогу без моего скутера. Сейчас давайте газанем. Все, погнали. Сейчас, наверное, ветер будет задувать микрофон. Все, летим. Нормально так летим. Давай, Кочке. Неплохо разогнались. Так, никого нету. Можно ехать дальше. Мои железнодорожники там. С собой взял портфель. Сегодня я не взял с собой штатив, потому что надо нафиг он нужен, потому что я его в видео практически не использую. А в этом видео будет просто чисто по катушке. Сегодня я один не звал никого. Вот звать Максима того мелкого, который на велосипеде такое себе, потому что он будет еле плестись за мной. Максим, точно что побольше на мотоцикле, он куда-то пропал, как всегда. Так что покатушки сегодня будут вот такие. Одино... В одиночку сейчас буду. Так, все, проезжаем. Аккуратненько. хоп да. Особо заезжать далеко не будем. Если вы скажете, что я говорил, мы будем менять, новое, это, менять свое место дезлокации, а я приехал на одно и то же место, то мы сейчас здесь завернем чуточку в другую сторону. Едем, короче, вот сюда и заворачиваем вот сюда. челик в очках Ой, короче, вот это новое место. Ну Но как это новое? Не совсем оно уж и новое, я в каком-то не помню в каком видео, короче, чуть ли не в самом первом, а, во втором видео я здесь уже был. Но там качество звука было ужасное. И там как раз таки участвовал Максим на своем мопеде. Сегодня я здесь один. Здесь особо кататься Долго не будем на одном месте, потому что здесь живет дедушка, а здесь лучше его не беспокоить. Так, едем. Пытаюсь болтать, чтобы разнообразить как-нибудь время ожидания. Так. Здесь давайте газонем чуточку. Так, вот здесь мы еще поедем это, потихонечку. Потихоньку, помаленьку. Далеко особо заезжать не будем. А, кстати, интересная история. Я недавно тут проезжал на своем скутере, смотрю, каких-то два пацана лет 7-10 едут на мотоблоке. Я вообще в шоке был. И причем в этом мотоблоке лежал велосипед. Я уже подумал, ехали мелкие на велосипеде, один на сидушке, другой на багажнике, ну вы знаете. Видят на поборк, стоит там, не знаю, звели, закинули велосипед и поехали. Ну, угарно выглядело. Ой, ветер, наверное, микрофон задувает. Сейчас, наверное, это все шоки тут. Какой-то чап просто разговаривает сам с собой. Прямо вот тут такая непростая дорога, еще пошли нахуй там. Здесь песка еще много. Здесь, вот, кстати, все районы моторайтеры богаты мелкие лесами, потому что здесь никого. Нет. Прям вообще здесь мотоциклистов можно встретить, точнее, это одного я встречал здесь. Ой, вот мы аккуратненько заворачиваем. Давайте камеру сейчас приопущу. Ой. Сейчас, короче, это исправлюсь чуточку. Во, вот так разнообразнее будет. Погнали. Едем потихонечку. Не спеша. Прикольно. Здесь такой опасный заворот. Так, вот помню, кстати, еще одна интересная история. В том видео, самом первом, мы хотели проехаться по тому месту, где была грязь. Вот. Но не проехались. Почему? Да, потому что она высохла. За один день причем. Ой, опять велосипедист, давайте не будем говорить, а то еще подумает. психушка надо сдать. И поехали. Сейчас мы доедем до того. Ой, блин, заносит. Здесь песок был. Сейчас доедем до того самого места, где нас занесло. Так, это было не здесь уж точно. Где-то рядом. Нас вообще там развернуло, я ногами в грязь наступил. Я чуть на скутере не упал в эту же вот эта грязь, блин. Максимум, а то, Максим, и мне повезло, что мы не упали в грязь. Максим вообще посредней грязи, конечно, вагонок ему повезло чуточку меньше. Мне повезло побольше, я выехать смог. Но все-таки чуточку заморался, прям носочек чуточку заморал. Так, едем дальше. Здесь прикольная такая полянка. Так, вот здесь заворачиваем. Блин, тут, конечно, дорога ужасная. Блин, у меня волосы. А, да, кстати, вы же нифига не видите. Дайте я подниму камеру. Сейчас. У меня... Ну, а, вот так видно лучше. Поехали дальше Это Розовское Но мы туда не поедем Потому что потому мы ну, его нафиг рисковать Сегодня довольно много машин Много кого Мне особо хочется ехать Просто сейчас это, под там Развернемся Поедем обратно И там чуточку побыстрее поедем Блин, ветер будет, надеюсь, не сгладит микрофон. Потихонечку едем тут. Здесь кочки такие. Не знаю, сколько минут видео получилось. Но должно быть интереснее, чем прошлое. Я просто смотрю, у меня 20 просмотров за один день. Еще плюс 2 подписчика. Я как полетел снимать первый видос, я по-быстрому. Думаю, уроки сейчас быстро сделаю. Быстро все сделал. Так, вот здесь развернемся. И пошел снимать. Посмотрел там есть на CD-карты памяти и все остальное. И быстренько полетел снимать. И тут уже подумал, надо бы сюда заехать. Вот здесь, короче, мы поедем уже обратно. Я то помню здесь еще одно было неприятное место. После, вот, после зимы здесь какая-то жесть творилась. Кстати, мы ехали, мы даже не подозревали, что там вообще писец скользко, мы заехали и как по льду просто поскользили. Причем все выглядело так, как будто оно сухое. А как только заехали, там сразу началось. Максима там вообще грязь закидала. А мой скутер там, это, короче, щитки, как там называется, от всякого там спасли. Все, все, что это грязное осталось, так это колеса, но там и то, а потом от, от травы все, я, ой, ой, кочки, неудобно говорить и ехать по кочкам. Так, а что че, я остановился, я моя уже память отшибала, мозги вышибала. Так, блин, снимок опять поправить, вот слетает капец, надо будет шапку потом в следующий раз одеть, чтобы не слетал, а то капец. Так, сейчас давайте я камеру приопущу чуточку. Так, ребят, больше ракусов, больше. Вот здесь вот такая поляна просто чистая. Ну, там домики стоят некоторые и все остальное. Надеюсь, там на камере видно. Так, давайте поедем. Сейчас это будете видеть мой скутак. Вот Кстати, здесь пробег на нем очень маленький, наверное, километров 600, наверное. Может быть где-то так. У меня так как на спидометре тросик, короче, он это порвался... Здесь показывает все это. Он больше не мотается. Надо будет потом тросик купить. Где-нибудь. Или Или от него оригинальный, или где-нибудь найти похожий. Подходящий для моего на мой скутер. О! Блин, что-то не получилось дрифтануть, но и ладно. Всякие железки тут. Так, давайте ка. Хотя нет, давайте пока что чтобы вы посмотрите на мой скутер. И на дорогу. Насколько она обалдительная. Можно сказать так. Ух ты, блин. Огород там посажен. Так, потихонечку едем. Трактор стоит. Ой, блин, железная фигня. Это не... О, нифига себе стоит какая жесткая штука. О, кирпичный домик. Так, машин нет, то можно ехать. Так, давайте теперь я при это.. Приподниму камеру, теперь вы будете видеть дорогу. Так, вот вы опять видите дорогу. Давайте полетели. Если что, вырежу что-то лишнее, что-то что вставлю, что-то вырежу. Может, что-нибудь из прошлого видео вырежу для экшона, для разнообразия опять же. К примеру, как я делал Бернаут на скутере. Так, слева не справа никого нету. Так, аккуратненько здесь песок занести, может. Блин, кочки здесь такие себе. Так, поедем сейчас потихонечку, пока эти кочки не кончатся. Откуда эти кочки берутся, я даже не знаю. Всякие дома разрушенные, разрушены соломенные. Капец. О, интересный какой домик. Так, песка много. Кирпич. Я помню, кстати, этот кирпич. Чуть на него не наехал один раз. Колонка блин, просто в зарослях стоит. Так, вот здесь можно чуточку подбавить газу, но не особо... Ой, опять песок. Едем аккуратно, не спеша. Так, километров 20, наверное, едем сейчас, 25, где-то так. А еще говорю не спеша. Некоторые называют 15 километров в час спешкой, а тут 25 не спеша заворот вы никуда, в дом. Ну, короче, стандартная ситуация. Так, ой, камень. Объехал. Ай, блин, точка. Так, здесь тормозим. Наше видео уже почти подошло к концу, потому что я заметил, что камера уже записывает где-то 17 минут. Так, заворачиваем. Странно, вообще никого на улице нету, зато машин много. Точнее, вот здесь никогда вообще не бывает много машин. Здесь их практически не бывает. Здесь столько следов от мотоциклистов всяких. Здесь столько всяких это, райдеров, ну моторайдеров выезжает. Просто жесть. Там видел квадроцикл выезжал, пацаны на Альфе, еще какие-то пацаны ездили. Там велосипедистов много, но про них вообще это забудем. У нас в последнее время в Багане много мотоболоков. Они ужаснятся в самых страшных снах, потому что они повсюду. Такое ощущение, как будто их все купили в Багане, кому не лень. У кого деньги есть. Так, потихонечку. Ой, я задрифтил чуточку. Шрифовал. Бернаут сделал на рельсах Так, едем, едем, едем Не, Заезжаем на горочку Ой, блин, ой, блин шлемак спал, сейчас погоди, поправлю Так, а здесь? Едем вперед а -а -а. А -а -а -а, Ой, блин так, здесь притормаживаем. Надо будет какое-нибудь клипбейтное название придумать. И это, какое-нибудь клипбейтное... Клипбейт... да ну, уже запутался. Клипбейтное это то сделать. Ой, ветер был, но я есть микрофон не забыл. Надеюсь, вам это нормально слышно на меня. Бля, хоть волосы на глазах. И, ой, здесь кочка такая неприятная. Потихонечку проедем. Хопля. Вон элеватор наш. Так не было. Блин, против ветра сейчас будем ехать. Здесь сейчас газану чуточку. Потихоньку еду. Здесь еще тише, потому что здесь машины могут выезжать. Машин нету, можно ехать. А здесь газуем. Фух, нифига себе Ну-ка там микрофон на месте вообще На месте, никуда не улетел Я в шоке, офигеть снимок даже сдувало О, вот прикол Так, заезжаем И едем Блин, ветер был? день такой себе что-то каждый день вообще ветер довольно сильный видует. Так, она это как-то по правой. Опа, она нарушает правила. А я, я так нельзя. Включаем поворотник просто так, чтобы был. А здесь это не получится, что он, что он у меня не работает. Крупается рукой. Опять слинок упал. Так, давайте сейчас доедем до трубы, там попрощаемся уже. Слать собой не брал, так что по это... Отступление, или как можно назвать, не знаю, будет таким себе. Просто поставлю на какой-нибудь предмет и там уже засниму. А вот здесь, наверное, просто ускорю видео. Ай, в глаза, конечно, прилетело такое себе. А вот здесь мы, пожалуй, уже и закончим наше видео. Ой, кто-то идет. Надо быстро заснять, пока он не помешал мне моим планам. Ушел. Вот тут наше видео, короче, заканчивается. Сейчас придумаю кликбатное название. Так, никого нету. Давайте, короче, всем до свидос пока и до свидос. Ну, че? Че я сейчас сказал? Ай, короче, проехали. Как вы видите, видео полнейший высер, но эти все видео направлены все так же на саморазвитие. Во-первых, я узнал, что я слишком близко подвел микрофон к, как бы, к своему рту. Во-вторых, я узнал, что в даже чуть-чуть ветер такой себе снимать. Я когда увидел какой, точнее, услышал увидел. <звук>, звук не увидеть. Услышал звук, я просто обалдел от всего этого. Короче говоря, все ошибки в этом видео я исправлю в следующем видео. А пока что всем пока, до свидос и все остальное.